Как уберечь свое жилье и имущество от кражи и обезопасить себя и свою семью? Можно купить бронедвери или завести злую собаку. Но эффективно ли это? Встречайте Мегакам – комплексное решение в сфере безопасности. Этот современный сервис включает в себя видеонаблюдение с доступом к прямой трансляции и видеоархиву камер из любой точки земного шара. Умный домофон, что позволяет открывать двери со своего смартфона и просматривать, кто приходил, когда вас не было дома. Шлагбаум, который открывается автоматически, распознав ваши номера или по гостевому доступу через мобильное приложение. Умный дом, управляет всеми датчиками и помогает избежать неприятностей, если вы забыли выключить утюг или закрыть кран. Мегакам, цифровой щит будущего.